Живой звук — очень хорошее два слова, и надо только вот придерживаться вот таким словам — это обращение к нашей эстраде. Что ж, Олег, слово вам. Да, отвечает лица нашей эстрады.